И я хочу представить следующего эксперта школы. Вот вы видите ее уже рядом со мной на экране. Эльвира, можно включать микрофон. Да, Эльвира Лениченко, директор Центра управления социальных, социальных инноваций «Гранд Крафтинг». Не можешь включить микрофон. А, ну это нормально. А зачем включать микрофон? Нам Микрофон может быть включен только у одного человека, который ведет все мероприятие. Да, пожалуйста, включите, Эльвире, звук. Вот, отлично, Эльвира. Смотрите, все делают за нас. Да, все делают за нас. Пожалуйста. Итак, Эльвира Лениченко, директор Центра управления социальных инноваций «Грантрафтинг». И поговорим мы с Эльвирой про грантовый цикл, про его понятия и составляющие. Эльвира, пожалуйста. Да, спасибо большое, Марина. Сейчас я буду выводить презентацию на экран. Кол... Коллеги, напишите, пожалуйста, в чате, видно ли презентацию. Видно, все нормально. Отлично, тогда не пишите. Тогда не пишите, будем разговаривать. Добрый день всем еще раз. Очень приятно видеть такое большое количество участников семинара, людей, заинтересованных в качественном, системном и продуманном проведении грантового конкурса. Вот и моя задача на ближайшие там, несколько минут, 20 мы будем сейчас говорить про грантовый цикл. Да, это всем да, в принципе всем, кто проводит грантовый конкурс, понятное понятная логика, что такой грантовый, грантовый цикл, но на самом деле мне кажется, что важно его сейчас вспомнить, освежить, какие есть стадии, какие есть задачи на каждой из них, как, что мы должны решить на каждом из этапов, для того, чтобы та информация, которая будет позже щедро делиться с вами, мои прекрасные коллеги, она вот у вас накладывалась вот на это понимание цикла, и вы понимали, ага, это мы должны решить здесь, это мы должны решить здесь, это связано с этим, и у вас такая вот как матрица, на эту матрицу будет, будут накладываться, вся, будет накладываться вся дальнейшая информация. Итак, двигаемся. Ага, грантовый цикл, понятие и составляющие. Ну, такой классический пример этого колеса Сансары для нас с вами, грантового цикла. Если мы проводим грантовый конкурс регулярно, а не один раз, то он выглядит следующим образом. Да? Мы определяем приоритеты, разрабатываем дизайн, готовим документы, это одна стадия, объявляем конкурс, публичная стадия проведения а, конкурса, а, стадия принятия решений, то есть экспертизы, стадия работы с победителями, проигравшими, мониторинг, реализации проектов и стадия проверки отчетов, закрытия конкурса и рекомендации к новому циклу и вновь вход в грантовый цикл, если мы грантовый конкурс продолжаем. А, это классическое колесо, если ну, я немножечко его расширила, разбила, потому что его можно разбить в зависимости от того, как бы, какие стадии мы хотим дополнительно выделить. И я его чуть-чуть расширила а, с тем, чтобы, вот а, ну, на мой взгляд, есть некоторые определенные отдельные задачи и внутри вот этого классического, а, классического цикла. Итак, точка входа для нас является определение дизайна и базовых параметров конкурса. Опять мы видим разработку конкурсных документов, проведение публичной фазы, объявление конкурса и сбора заявок, а, экспертизу и принятие решений — объявление итогов конкурса, работы с победителями, проигравшими в момент объявления результатов, реализация проектов, мониторинг, если мы его проводим, проверка отчетов, закрытие конкурса, рекомендации. Теперь давайте немножечко поговорим о том, какие же задачи мы решаем на каждом из этих этапов и почему, в принципе, я тут добавила, разбила два этапа. да, Вот определение дизайна базовых параметров конкурса и разработка конкурсных документов я все-таки развела, Потому что, на мой взгляд, там есть определенные какие-то задачи, без решения которых мы не можем двигаться к разработке конкурсных документов, то есть к следующему этапу. Итак, определение дизайна и базовых параметров конкурса. Вы в самом начале, сегодня уже вот в первой сессии, думаю, поговорили о том, какие задачи решает грантовый конкурс, да? какие есть виды конкурса. Чуть позже вы будете говорить еще там, о том, как мы определяем приоритеты конкурса. Вот поэтому а, как раз про эту стадию вот, очень важно понимать, что на этой стадии мы решаем, а, как бы, зачем нам вообще этот грантовый конкурс нужен. Да? И здесь очень важно отметить, что грантовый конкурс может быть в вот, ну, двух вариантах. Да? Он может быть как компонент какой-то большой социальной программы, у которой есть свои цели, и задачи, и внутри этой программы есть там, ряд инструментов, которые мы используем для достижения этих целей и задач. В том числе мы выбираем грантовый конкурс как один из инструментов. Достижение цели и задачи программы, да? ну, допустим, там, приведу пример, если мы говорим про бизнес-компании, есть программа социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром», нефть. Внутри есть а, пять разных а, форматов работы, один из них — грантовый конкурс, да, или программа «Семья и дети» фонда Тимчинга, да? то есть тоже внутри есть много разных компонентов, которые решают проблему а, профилактики социального сиротства, вернее, там, задачи, Цель а, кон, а, программы, чтобы каждый ребенок там жил в семье, имел возможность жить в семье. Вот. Ну, и внутри зашиты разные разные компоненты, в том числе грантовый конкурс, причем не один, разные конкурсы, решающие разные задачи на разных этапах а, реализации программы. И грантовый конкурс может быть сам с, по себе вот такой программа, грантовая программа, ну, например, там программа фонда президентских грантов, да, или а, грантовые конкурсы, которые часто проводятся на уровне а, регионов, а, муниципально-региональные конкурсы, да, у них есть отдельная сама по себе цель, задача и грантовый конкурс такой самодостаточной единица. вот, поэтому прежде всего, когда мы определяем дизайн и базовые параметры конкурса, мы должны понимать, чем для нас является грантовый конкурс, он составляющая какого-то более такого большого процесса или самостоятельная единица, вот, и основной, как бы, для нас, конечно, вопрос на этом этапе, это почему и зачем, да, Зачем мы проводим этот грантовый конкурс? Почему мы выбрали именно этот инструмент, понимая там, его ключевые параметры, понимая его а, возможности, да, что мы выбираем этот инструмент? Что мы хотим достичь? Да? Вот а, какое видение у нас той, того результата, а, как, в, в, к которому мы должны прийти, реализуя грантовый конкурс? Да? Что должно измениться? Для кого? В каком виде? в результате проведения нашего грантового конкурса. И отвечая на эти вопросы для себя, мы понимаем, что это двигает нас к разработке этих базовых параметров конкурса. Если мы для себя на эти вопросы не ответили, то все остальные стадии, они как бы будут на самом деле провисать и становиться довольно техническими. Да, а нам нужно наполнить их смыслом. Вот. И, соответственно, отвечая на эти вопросы для себя, а, как бы, что мы должны учесть? Да? На самом деле много всего, вот некоторые здесь моменты обозначу, а, больше вы дополните для себя в эту копилку уже из дальнейших наших разговоров, выступлений других экспертов. Да? Мы учитываем наличие проблем в данной области, требующих конкретных каких-то решений. Дизайн альтернативных программ решений, а что уже делается там, другими игроками, да, какие есть в этом смысле решения помимо этого грантового конкурса, который мы собираемся проводить. Чем эти решения хороши, какие у них есть недостатки. Да, какие, э, там каким результатам они приводят, и каких, какие, может быть, результаты нам нужны другие. Наличие потенциальных реальных грантополучателей, да, потому что мы можем хотеть провести какой-то конкурс в какой-то сфере, но там реально нет э, организаций или людей, которые могут стать грантополучателями, могут какие-то нам реальные проекты в этой сфере предложить. Ну, сейчас вот фантазирую, допустим, мы хотим провести конкурс каких-то инновационных социальных проектов в какой-то тематике, мы понимаем, что, в принципе, на данном этапе каких-то прорывных инноваций, интересных проектов в этой сфере ну, пока что нет. да. И в этом смысле конкурс, если мы проводим конкурсы, понимаем, что их нет, но мы хотим их инициировать, то есть у нас уже немножечко по-другому будет дизайн конкурса выстраиваться, да? потому что наша задача тогда простимулировать появление этих решений, и тогда как бы, параметры конкурса, которым будем закладывать, они будут несколько изменяться. Да? Я так подробно про это говорю, потому что мне кажется, что очень действительно важно всегда держать в голове, зачем чему мы проводим этот конкурс, чего мы, от него, чего мы хотим достичь этим инструментом. Да? Следующая — это готовность потенциальных участников к участию в конкурсе, да? потому что они могут быть, но могут быть не готовы участвовать. А потребности донора, если есть донор, да? потому что одна ситуация, когда вы, ваша организация является и инициатором конкурса, и его исполнителем, да? то есть оператором конкурса. Другая ситуация, когда... А, инициатором конкурса, заказчиком, донором, выделяющим средства, является одна структура, а проводящим конкурс, оператором конкурса, обеспечивающим весь процесс технический, является другая структура. Да, и здесь очень важно понимать потребности донора и правильно коммуницировать с донором, да, с тем, чтобы вот, как бы выстраивать эту картинку, зачем донору, во-первых, еще да, конкурс. Вот, соответственно, ответы на эти вопросы позволяют нам определить некоторые базовые параметры конкурса. Да, то есть конкурс открытый или закрытый. Мы проводим конкурс поддержки реализации инициатив, да, то есть хотим а, поддержать будущие инициативы, или это призовой конкурс, когда мы хотим поддержать уже реализованные инициативы, выделить из них какие-то лучшие и сказать, вот, ребята, вы молодцы, вот вы лучшие, и, пожалуйста, остальные равняйтесь на них. Да, определяем цели и задачи нашего конкурса, тематику, приоритеты, целевую аудиторию, географию проведения, требования к проектам, там, сроки реализации, бюджеты, размер гранта этапность конкурса. да, Мы проводим конкурс в один этап или в несколько этапов. Да, то есть это, может быть, мы подали заявку и там, провели экспертизу и выделили сразу победителей, либо, может быть, несколько этапов, когда шорт-лист формируется, и потом идет либо очная защита, либо там возможность доработки и потом защита. То есть мы тоже это определяем для себя, и все и, и все эти параметры, они, опять же, всегда определяются с того, а зачем. да, То есть если мы делаем этапность такую, что нам необходима там защита, Вопрос, зачем, что именно нам эта защита дает. Вот, соответственно, механизм принятия решений, каким образом будет приниматься решение, на каком уровне у вас будет независимая экспертиза и сразу итог, или будет независимая экспертиза и грантовый комитет, который рассматривает результаты этой экспертизы, принимает решение. Опять же, все, об этом, обо всем вы будете говорить, потому что это все очень важные этапы проведения конкурса. Да? Сроки проведения конкурса, критерии оценки, состав экспертов, мониторинг, оценка результатов. Опять же, делаем, не делаем, с какой целью делаем, что мониторим, как оцениваем результаты, что для нас является как бы вот этими важными индикаторами, параметрами. Сейчас вот просто обозначаю так вот точки, про это все вы тоже будете более подробно говорить, и вы будете понимать, что на самом деле все эти параметры мы определяем до того, как вообще, в принципе, мы движемся к проведению грантового конкурса. Это наша базовая стартовая точка. Как в проектирование, чем больше времени вы потратите на проработку, понимания вашей проблемы, да, из нее потом по клубу, как клубочек разматывается все остальное, если мы четко понимаем проблему социальную, с которой мы работаем, и заявители, вернее, и а, целевую аудиторию, для которой это является проблемой, то дальше, как, там, вот по веревочке, по клубочку, которую там Бабьега бросил, отдала Иван Царевич, он бросил и покатилась, да, вот так же все у нас катится, а, все остальные параметры там социального проекта, точно так же здесь, если мы много времени, хорошо, внимательно продумали на этой стадии определение нашего дизайна нашего конкурса, зачем он нам, почему, почему мы проводим именно такой конкурс, и определение базовых параметров, что дальше все уже в принципе из этого, из этого начинает как бы по клубочку вытягиваться, и все дальше становится нам понятным, просто ну, как и логичным. Да? И дальше это, как говорится, дело техники. Вот, а, значит, следующий этап, и опять же, почему я развела между там, разработкой документов отдельно-базовых принципов, вот по важности этого этапа, и опять же, если у вас есть донор, то здесь вы не сможете никак двинуться дальше, пока вы все эти параметры не согласуете с донором. А разработка конкурсных документов. Я здесь их вот привела просто вот для примера. Вы будете подробнее говорить про то, какие есть конкурсные документы, что мы разрабатываем. Ну, себя, ну, как вот такая, Такой ориентир, что да, у нас а, внутри конкурсного процесса возникают внешние и внутренние конкурсные документы. Внешние — это те, которые мы публично а, озвучиваем, публично размещаем. Из них можно понять все параметры конкурса. Наши. И внутренние — это те, которые должны обеспечить этот процесс, да, обеспечить проведение грантового конкурса внутри вашей организации. Вот, соответственно, внешними, ну, сейчас вот вы, пока я говорил, наверняка там посмотрели, да, то есть положение, форма заявки, рекомендации по заполнению, оценочные формы, договор с экспертами, финансирование, форма отчетности, инструкции по заполнению это — это те документы, прочитав которые, а, любое заинтересованное лицо, будь то заявитель, эксперт, а, там, донор, а, журналист или кто-то еще, могут понять, а, про, про что ваш конкурс, да, кто в нем может участвовать, как, каким образом, как будут приниматься решения и что будет происходить с победителями, да? Ну и внутренние — это те документы, которые позволяют вам качественно выстроить этот процесс, да? Здесь могут быть приказы, алгоритмы работы с заявками, журнал регистрации, статистические базы, где вы учитываете, какое количество заявок по каким номинациям, от каких организаций и так далее и тому подобное. Это ваша как бы внутренняя такая работа, статистика, да, база для работы с экспертами, где вы распределяете, где, Какие эксперты, на какие задачи, на какие направления, как, как вы правильно формируете эти тройки и так далее. Про все это тоже буду подробно говорить. Ну и другие-другие алгоритмы это как бы незаконченный перечень. У вас могут быть какие-то из этих документов быть, какие-то не быть, в зависимости от ваших, опять же, задач. А, так, сейчас. Ага. Следующая фаза это публичная фаза. да, То есть мы все подготовили документы, разработали, мы готовы выйти к миру и сказать. Эгидеи, мы проводим грантовый конкурс все к нам. А, и мы, значит, на этой фазе размещаем информацию о конкурсе, информируем потенциальных заявителей, а, обучаем, проводим консультирование заявителей. Опять же, что-то может быть, что-то не может быть, чего-то может быть не быть на этой фазе в вашем грантовом конкурсе, но размещение информации о нем, конечно, обязательно в обязательном порядке есть. Да, организуем прием заявок, и про все эти стадии тоже будут чуть более подробно говорить: ну, какие у нас тут есть подводные камни, что, как нам с этим нужно работать. Вот, это публичная фаза на которые мы как бы такие разбрасываем наши сети и ловим в них как вот, всех кто тех прекрасных заявителей которые откликнулись на наше объявление конкурса вот следующая стадия следующая стадия в этом цикле это экспертиза заявок да и здесь мы понимаем что мы оцениваем как мы выстраиваем процедуру оценки кто принимает решение это очень важная стадия на самом деле да потому что мы можем все прекрасно придумать понять зачем нам этот что мы хотим достичь, что мы хотим в итоге получить. Но если мы не настроим качественно этот инструмент оценки, то э, независимые эксперты, ну, как бы, на самом деле э, могут оценить очень по-разному да, то, то, что мы э, придумали, и тогда мы получим совсем не тот результат, который мы хотели. Поэтому здесь тоже очень, это очень важный этап, как работать с экспертами, как правильно инструктировать экспертов, э, и про это вы тоже обязательно будете говорить. Ну и следующая стадия — это работа с победителями и проигравшими, здесь можно ее разделить, да, о том, что мы информируем участников о результатах. если вы проводите это в регионе и в, там, в одном каком-то пространстве, где вы можете всех собрать, здесь может быть церемония награждения торжественная, да, которая дополнительным пиар-поводом является и возможностью собрать людей, увидеть а, людей в глаза тех, кто будет реализовывать проекты, да. А, здесь может быть семинар для победителей, да, на котором, опять же, если вы э, там, проводите где-то э, в городе конкурс, и у вас есть возможность их очно собрать, либо он в заочном формате может быть, да, когда вы объясняете победителям, ну, как бы, что их теперь ждет вообще на самом деле, да, как вы будете с ними работать, какие есть реперные точки, какие есть отчеты, там промежуточные, непромежуточные, да, как они будут отчитываться на самом деле очень важно вот, все, все проговорить с победителями, чтобы они всю картинку для себя понимали. С кем они взаимодействуют, как, по каким вопросам. И здесь же может быть семинар работы над ошибками, до проигравших, особенно если а, там, вот конкурс вы проводите на территории своей, да, и вам очень важно, чтобы на следующий год к вам эти же заявители пришли, да, и им важно понимать, их важно как бы, удерживать в фокусе внимания, дать им в качестве обратную связь, что было не так, поддержать их на этом пути, чтобы у них там не опустились руки, и на следующий год они снова могли прийти на грантовый конкурс и имели шансы на победу. Да? Ну и подписание договора с победителем. А следующий этап — реализация проектов победителей и мониторинг. И здесь как бы, у нас есть несколько вопросов, на которые мы себе даем ответ. Исходя из этого, мы как бы проживаем эту стадию. Вопросы следующие. Да? Есть ли у нас промежуточная отчетность? А если да, то, соответственно, мы должны там четко понимать и давать там, понимание нашим заявителям, когда, что, в какие сроки, в каком виде. И есть задача у нас эту промежуточную отчетность собрать, и как-то на нее отреагировать. Да? Информационное сопровождение конкурса. Обеспечиваем ли мы в том числе информационное сопровождение конкурса, рассказываем ли мы о том, какие проекты прекрасные реализуют наши победители и так далее. То есть это, например, очень важная составляющая, если мы проводим конкурс для бизнес-компаний. Да? Для них это вот, там, является одним из там, очень важных элементов, рассказать о том, а какие они проекты поддержали и что на самом деле там на территории меняется благодаря этим продержанным проектом, да, вот, брендирование, опять же, есть ли у нас какое-то брендирование в конкурсе, предоставляем ли мы какие-то, соответственно, там, материалы, брендированные для наших грантополучателей, есть ли у нас какая-то рекомендация, как мы просим их использовать, то есть как мы просим указывать, да, что они реализуют проект при поддержке, например, фонда президентских грантов, да, то есть это есть везде всегда, такая ссылка, да, что проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов, и мы сейчас с вами проводим грант при поддержке Фонда президентских грантов. Мониторинг проводим, не проводим, если проводим, то в каком виде, да, то есть там про это тоже вы будете говорить там, чуть позднее и там какие есть форматы мониторинга, соответственно, какие мы себе ставим задачи для этого мониторинга, да, то есть отслеживать, куда мы движемся, по каким параметрам и что мы хотим на самом деле с этого получить. Вот. И отвечая себе на эти вопросы, мы понимаем свою загруженность на этом этапе. Завершение проектов, да, то есть прием отчетов и закрытие проектов, и здесь, чем лучше мы провели предыдущие стадии, когда мы проработали, что какая отчетность нам нужна реально, в каком виде, и рассказали это победителям да, на этапе, когда мы работаем с победителями на входе их в, проекты, в реализацию проекта, то тем лучше мы себя здесь чувствуем, потому что у нас... Качественные отчеты, в которых есть информация, которая нам, правда, нужна, и которую там, нам интересно понять, а, что произошло что изменилось. И здесь там подготовка рекомендаций к следующему этапу а, конкурса, да? И на самом деле, мы вот дальше ну, такой, выходим в промеж... промежуточную стадию между двумя циклами и когда мы можем планировать дизайн нового грантового конкурса. А, на самом деле, если мы проводим там, ежегодно этот конкурс или там, с какой-то другой периодичностью, или 3-4 раза в год, Anyway, не важно. Да, то есть, то нам здесь очень важно как бы, понимать, что мы докручиваем да, в дизайне нашего конкурса, проводя его, и что нам здесь может помочь. Нам помогает обратная связь от участников процесса, которую мы можем получить, если мы заранее опять же, понимаем, что мы будем это делать, то мы на каждом этапе можем эту обратную связь собирать. Собирать обратную связь от заявителей, собирать обратную связь от победителей, от экспертов, от партнеров и так далее, и так далее, и опять же, по тем параметрам, которые нам важны, для того, чтобы мы могли учесть их и а, ну, проработать уже новый этап конкурса. Да. Что здесь еще может быть? Оценки результатов поддержанных проектов, да. какую такую промежуточную мы видим а, как бы по отчетам победителей. Но понятно, что а, здесь мы, ну, как бы понимание, вот, что проект действительно реализован, такие есть качественные и количественные результаты. Нам достаточно, но если мы хотим видеть больше, да, например, оценка устойчивости для многих бизнес-компаний это очень важная история. И через какое-то время там, опрашиваются организации, которые были победителями грантового конкурса, через время, да, там, что происходит с их проектами реально сейчас? Вот когда они вышли из грантового цикла, жив, живы ли эти проекты? Да, развиваются ли они каким-то образом? Или они как бы все, вот, получив финансирование от работы, проекты закрылись и больше ничего не происходит. Оценка воздействия, да, которое понятно, что можно там, через какое-то время провести и понять на самом деле, а что изменилось благодаря этим проектам, да? вот. и опять же, мы должны для себя понимать, делаем это, не делаем, когда, с какой периодичностью, с какой целью. Вот. и проведение оценки уже самого дизайна конкурса, да? то есть здесь мы говорим о том воздействии, которое мы получили благодаря этим проектам, мы можем еще на самом деле оценивать дизайн конкурса. А правда ли то, как мы его выстроили, помогает нам достигнуть той цели, ради которой мы его проводим, да? И это может быть внутренняя оценка, которую мы, в принципе, там, проводя конкурс... Я думаю, нам на... про это прям отдельно еще у нас прям будет тема, про, про sí, оценку. Да. Вот, и ага. либо внешние там, опять же, если да. мы делаем внешне, про это будете говорить дополнительно, и это как бы понятно, это правильно, это очень важно. Вот, потому что понять, если мы ставим себе вопрос в начале, зачем и почему, то понять, получилось или нет, мы можем только проведя оценку. Вот, и на самом деле здесь как бы может быть внешняя с какой-то периодичностью, опять же, под какую задачу, то есть зачем мы проводим внешнюю оценку, да? Она сама по себе, ну, как бы, не хорошо, не плохо, не то, что must have или не must have, то есть здесь зависит от того, опять же, с чего мы хотим этой внешней оценкой добиться и как мы будем ее использовать, эти результаты. Опять же, всегда, ну, для меня, по крайней мере, это очень важно, всегда проведя там любую любую какую-то активность, там, собираете вы обратную связь от участников. Или вы проводите оценку или что-то еще. Вопрос основной — зачем вы это делаете? И второй вопрос — как вы будете использовать эти результаты? Да, то есть реально ли это каким-то образом будет интегрироваться а, в процесс того, что вы делаете? Если нет, может быть, вам не стоит тратить на этот ресурс. Вот, мне кажется, Спасибо. что я закончила. Я да, успела? да. Почти. Спасибо огромное. да. И на самом деле, вот Эль так много рассказала о том, что нужно, должно быть сделано в рамках вот этого грантового цикла, какие есть этапы, сколько всего нужно сделать. Когда-то, когда мы начинали проводить грантовый конкурс, я помню, у нас был разговор с специалистами из правительства, которые сказали, ой, ну что там делать-то в грантовом конкурсе провести, объявить, собрать заявки и раздать победителям Всего три этапа. Ну вот сейчас, как Эля рассказывала, стало понятно, что их не три, и что в каждом этапе, этапе тоже еще много чего надо сделать. И мы сейчас предлагаем вам а, немножко, вот мы уже да, там почти два с половиной часа эксперты разговаривают, мы хотим предложить поговорить вам тоже. А мы сейчас а, предложим а, вам перейти в а, Сессионные залы, да, вам кто-то запустил э экран, да. Значит, мы сейчас предложим вам перейти в сессионные залы и туда вас отправят в принудительном порядке и заберут вас оттуда в принудительном порядке через 15 минут. В каждом сессионном зале вас будут ждать эксперты. Вместе с вами они туда пойдут, поэтому если вы вдруг окажетесь там немножко раньше, чем они, не пугайтесь, они точно придут. Это у нас модераторы. Одного из, с одним из них вы уже знакомы. Это Эльвира Лениченко. Светлана Чапарина у нас будет. Она может подключить видео, мы тогда ее увидим. Вот Ирина Макеева, вы уже видите на экране, еще один э, модератор. Елена Темичева тоже где-то здесь и, возможно, сейчас включит экран. Э, и, соответственно, я тоже выступлю в качестве модератора. Значит, у нас будет 15 минут работы в группах, э, и во время этой работы в группах мы как раз и обсудим, а все-таки какие функции нужно выполнять при э, проведение грантового конкурса, и кто нам нужен, да, какие члены команды нам нужны. Коллеги, я вас не слышу, Лена, Марина, у вас звук нет. Да. Как вам поработалось, уважаемые коллеги? Нас принудительно закрыли и вывели из сессионного зала. Конечно, если вас не вывезти из сессионного зала, вы там будете до вечера сидеть. Мы не успели прямо несколько слов дописать, а смотрю, кто-то... Да, Но это ровно 15 минут все, все вышли. Да, да. Ну что, Эль, я предлагаю несколько слов буквально, мы немножко уже выбиваемся из тайминга. Подведи, пожалуйста, такой общий итог, ты тоже работала в группе. Вот про то, все-таки на что же надо обращать внимание, когда мы говорим о команде и функциях. Отлично. Марина, если я позволено мне будет воспользоваться домашней заготовкой, потому что вы меня заранее предупредили, про что я буду говорить. Позволено, позволено. Спасибо, отлично. На самом деле, спасибо большое моей команде. Мне кажется, мы практически все вот эти функции, которые я там заранее продумывала, да, кто нам может понадобиться, обозначили. И с грустью, вот, да, мне очень понравилось резюме Светланы Баженовой, да, из которых как сказала, да, меня это натолкнуло на мысль, что я должна получать гораздо больше. Да, потому что действительно очень часто бывает, что мы, проводя грантовый конкурс, зависит от масштаба конкурса, от финансовых возможностей, до да, сколько мы человек можем включить в штат. Часто эти функции совмещены, да, и вот давайте попробуем поговорить о как сказать, идеальной модель, когда у нас есть возможность большой, большой конкурс и возможности многих членов команды привлекать. Но очевидно, что нам нужен руководитель, да, руководитель конкурса, который решает задачи общего руководства, целеполагания, Стратегии развития конкурса, определение приоритетов, публичное представление конкурса. И здесь очень важно, как бы, мне кажется, вот, добавить, и вот я понимаю, что в группе мы про это тоже не проговорили: что если, например, заказчик конкурса и оператор конкурса это раздельные структуры, да, то очень важно, сюда входит еще взаимодействие с заказчиком. И у заказчика на той стороне тоже должны быть определены человек, либо целая команда, кто ответственен за конкурс, да, чтобы было понятно, с кем взаимодействовать и какие вопросы, с кем какие вопросы решаются. Часто вот это вот бывает, что вот в этот момент происходит сбой, это важно обратить внимание. А, следующий – следующий, а, это наш а, это, уровень бог грантового конкурса. Да? А, это грант-менеджер, а, и здесь умноженное на N, потому что их может быть не один. Это в зависимости от масштаба конкурса, в зависимости от того, а, сколько человек нам необходимо для того, чтобы обеспечивать этот процесс. Его функция – это тактическая координация да, конкурса, консультирование заявителей, прием заявок. Регистрация заявок, проверка по формальным признакам, распределение между экспертами заявок, координация работы с экспертами, сопровождение победителей, отчетности и так далее. И тоже вот мы, работая в группе, выделили еще дополнительного администратора, да, такого координатора. То есть это может быть человек в помощь гранд-менеджеру, который отвечает за какие-то технические вещи. Например, там на колл-центре на звонке сидит и говорит, ага, вот вы не видите, где заявка, зайдите, пожалуйста, туда, посмотрите вот то здесь не забудьте вот такие документы присоединить. гранд менеджер все-таки отвечает в большей степени еще на и в глубину содержания, да, он способен проконсультировать по содержанию заявки и по каким-то таким моментам. Следующий человек, который нам нужен, это пиарщик, да, и опять же в ряде конкурсов это может быть совмещенная функция, если нам повезло, то мы выделяем это человека отдельно. Это информационное сопровождение конкурса, да, объявление о конкурсе с прицелом на потенциальных заявителей, работа со СМИ. Освещение всех этапов конкурса, продвижение информации о реализованных проектах и так далее. И здесь еще вот тоже такая в группе было ценное дополнение, что пиарщик это еще в том числе тот человек, который составляет вот брифы и технические задания для партнеров конкурса информационных, да, и для подрядчиков, что вот он держит руку на пульсе того, не только что сама организация говорит про конкурс, но что и про него, ну, как бы публично а, доводит информацию в другие структуры. Вот, если, опять же, следующая функция может быть внутри, а может быть дополнительно выделена, если это большой конкурс, с учетом нашей реальности и большого влияния социальных сетей на нашу жизнь, да, это СММщик, который отвечает за продвижение информационного нашего конкурса на различных социальных платформах. Он, понятно, что если у нас есть отдельная функция, то он работает в паре с пиарщиком. Поскольку, поскольку вот как бы не про задача все это делать вот, в социальных сетях, но информация о конкурсе согласуется там, вместе, да, с коллегами. А следующая еще вот такая, ну, на мой взгляд, возникающая может возникать такая функция, опять же, не во всех конкурсах. Если конкурс такой большой, масштабный и выстроен именно как инструмент развития, когда конкурс это какая-то дополнительная часть большой социальной программы, то у нас могут возникать истории, которые. Нам вот в рамках проведения нашего конкурса очень важно развивать и заявителей, и победителей, как-то дополнительно работать. Может появиться менеджер по развитию, да, который, там, функция которого — это сопровождение конкурса как инструмента развития, определение потребностей в обучении на каждом этапе, подготовка образовательных блоков, подготовка экспертов для этих блоков. Опять же, может быть совмещено с грант менеджером а может быть как отдельная задача, как отдельная функция. Если это, опять же, большой конкурс, и у нас есть онлайн-платформа, а у многих там частных фондов, бизнес-компаний, фонда президентских грантов, да, то сейчас заявки проходят, поступают через онлайн-платформы, и на самом деле это только айсберг, внутри еще очень много выстроенного онлайн-управления самого конкурсным процессом, да, и там распределение заявок между экспертами, и статистики сборы и так далее, и тому подобное, то нам, у нас возникает чек, который нам обеспечивает бесперебойность работы этого инструмента. Да и с, с которого зовут прекрасным словом «сесадмин». Вот. И, соответственно, если, опять же, если это большой масштабный конкурс, то у нас может отдельно возникать задача юридического сопровождения реализации грантового конкурса, и мы тоже говорили с коллегами, что это может быть отдельный юрист, либо, опять же, если нет, то зашито в функцию грант-менеджера, например. И, опять же, бухгалтер, и как мы его в группе выделили как финанс, фин финанс менеджер да, то есть обеспечение бухгалтерского либо финансового сопровождения реализации а, грантового конкурса. Да, то есть а, Он может нам быть полезен как на этапе разработки а, требований к бюджету заявки и сопровождения а, вс, вс, всего процесса там, работы с победителями, проверки а, финансовых отчетов и проверки там, целевого использования а, средств победителями. Вот. ну, на самом деле, вот кратко, если говорить, то это вот такие функции, и это уже, там, следующая тема, забегая вперед, вот, а, вот такие функции, которые, опять же, повторюсь, могут быть выделены и закреплены за отдельными людьми, либо миксоваться в зависимости от объема вашего конкурсного процесса и тех задач, которые стоят перед вами. Спасибо, Эльвира. А, ну, вот, на самом деле, в каждой из групп шло обсуждение, можем мы увидеть результаты что у нас получилось в группах, было бы интересно, наверное, всем. Мы да, сейчас попробуем. Да, получается у нас, да, еще несколько минут. Ну тогда мы, да, 2-3 минуты для того, чтобы собрать все картинки вместе, и мы сможем их увидеть. Но как мы вам обещали, после первого, мы с вами уже заканчиваем второй цикл и обсудили, что такое грантовые э, да, циклы, какие в нем этапы и даже сколько народу на самом деле надо, чтобы был проведен хороший грантовый конкурс, да, и как этот функционал э, распределяется. Э, но мы не смогли с вами после первого нашего блока про смысл грантового конкурса посмотреть э, интервью с очень интересными экспертами. И если сейчас да, наши технические специалисты уже... Готовы нам показать то интервью, которое мы не смогли, мы так и не смогли увидеть вот этого, начальника транспортного цеха. Да, вот мы бы хотели вернуться, пока готовятся наши электронные доски, и посмотреть интервью с экспертами, которые имеют огромный опыт проведения грантовых конкурсов, и узнать, что же они все-таки по этому поводу думают.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 конкурс более красивое название конечно по приглашению когда речь шла о конкурсах именно о том развитии россии или когда мы ведем речь о крупных конкурсах которые проводятся с региональными или муниципальными органами власти все-таки базовая задача это в целом весь сектор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 Получатели гранта, вырабатываем некие партнерские проекты и работаем с теми, с кем мы уже в каких-то отношениях состояли. Конкурс э, по приглашению позволяет реализовать инновационные, стандартные, не вписывающиеся в жесткие правила проекты с проверенными партнерами. Ну вот, мы с вами сейчас э, услышали мнение очень разных экспертов руководители организаций, которые давно и успешно проводят грантовые конкурсы, почему они выбирают э, именно этот инструмент. И э, на самом деле мы э, как раз с вами в процессе обсуждения цикла грантового конкурса посмотрели, из каких элементов состоит этот грантовый инструмент и кто нам нужен для того, чтобы э, сделать э, э, этот конкурс. Да? И сейчас мы уже сможем прямо на экране увидеть какие у нас получились, да, как мы расписали функции и команды проекта в тех группах, в которых мы работаете, работали. Вы видите, пожалуйста, картинку на экран. Лена сказала нам уже, что у нас сейчас это получится. Просто чтобы вы посмотрели работу всех групп. Да, Лена, ждем. Да, картинку ждем. Ага, грузится. Да, все не просто. Интернет не такой быстрый, как нам всем хотелось бы. Да. Ну вот, и на самом деле мы отправим вам, конечно, эти, эти картинки на работу, да, результаты работы групп мы отправим вам на электронную почту, чтобы вы могли посмотреть, и, может быть, кому-то это, да, поможет сформулировать правильно, да, может быть, и найти те функции, которые не были, может быть, учтены при проведении грантового конкурса, да, ну вот такие вот у нас получились результаты работы в группах. Не очень, наверное, у кого небольшие экраны, не очень удалось рассмотреть. Но сейчас мы с вами переходим к следующей части нашего семинара. И мне хотелось бы вот еще раз есть возможность посмотреть результаты работы групп. Да, но вот мы видим, что Грантовый менеджер — это точно тот, кто присутствует везде. На одной из досок есть очень главный значит, член команды — мозг. вот Мне кажется, что вот без мозга точно грантовый конкурс не очень будет получаться. Спасибо большое. Вы подробнее сможете рассмотреть эти доски уже, когда они придут к вам на, на почту. А сейчас я хотела бы попросить включить нам а, еще одно а, видеоинтервью а, как раз и предоставить еще раз слово практикам о грантовом конкурсе. В компании Норникель мы очень четко придерживаемся а